3D5 у меня лагает Майнкрафт. И, и, да. и сегодня мы с Кристиной, получается, будем, ну опять же, выживать, это вторая серия. Кстати, ролики теперь будут выходить, ну получается, каждый день. Ну ладно, все, погнали, заставка. Так, так как э, Кристина просрала все наши вещи... Так это ты просрала. Почему это я? Я буду под деревом дольше да, Кстати, Кристина, ты ведь знала, что новая версия Майнкрафта вышла? Не понял. Меть появилась? Не понял. Беги, Вася, беги. Дай мне дерево нормально выкопать из земли я тебе сделаю и кто я тебе сейчас посмотрим алекс. Алекс. алекс и теперь алекс ну хотя бы девочка 12 хочешь Эти. кого 12. Кого двенадцать Иди давай, дерево, копай. Иди дерево, выкапывай, так сказать. Смотри, что у меня есть. У меня вот и посади. Я охраняй верстак. У меня тоже есть верстак. Не понял. Здесь всегда свисторка начинают. Ах ты, блин! Что? А ну ладно, у нас будет два свестака. Палки себе сделай. На всякий случай. Я сейчас тебе задел палку. <свистит> <свистит> так. Мне за этих сообщений у всегда гайд. Если кто не понял, то у Кристины сейчас столько сообщений, что это капец. Даже я не знаю. Так, сейчас сделаем себе кирочку, Меня топорик, себе опять кирочку и опять топорик. Итак, Кристь, вот тебе топорик и вот тебе кирочка. Вот возле вестака кирочка лежит. А я, походу, топорик подобрал. Да. Не а поры гони. Ну вот он на бочке лежит. Ой, Ладно. Да хватит, давай про... Я сейчас заболею! Где я? Не понял. Да, ты иди и болей. Стой, блин, вес так-то хотя бы забери. Иди болей. Да я уже заболел, и так я болею. Сходи, иди ты косит, ты меня сейчас убила! Mm -hmm. У меня же горький! нету, ты ненормальная! А ты в курсе, я а ты вкусишь, что я к тебе могу! ты вкосишь, что могу Так! Если ты меня сейчас куда-то перенесешь, Я тебя перенесла? Нет, ты, ты себя перенесла. Куда? Ну куда, куда, ко мне. Не понял. А где я сейчас? Не знаю, дед. А я тут корову убиваю. Почему ты с нее ничего не выпала? Ладно, я пока пойду в шахте покопаюсь. Да что, если двух тебе? Давай я сначала камень накопаю, кирочки каменные нам сделаю. А ты где? Я тут это, камень копаю. Ты в шахте? Да, я в шахте. Нам на печку еще копать? Конечно. Тут можно пережить ночь. Знаешь? Нет. Мы не будем жить в пещере. Все, поднимай. Я сейчас поставлю... А, ставь свой вес, так, я ставлю свой. И выкидывай мне половину камня. Короче, выкинь мне камень. Камень не выкинь! Нет! Я его добывал! Я Стой, я тебе еще Спасибо. Так, теперь ставим... Блин, у меня только одна палка. Хорошо, что дерево есть. Можно все дерево потратить. Так, это лопата. Нам лопата не нужна. Можно я выйду? Выходи. И я у тебя лагаю. Ладно, выходи. Ребят, Кристина пока что выйдет ненадолго. У нее там проблемы, так сказать. Лагает Я пока сделаю нам с Кристиночкой... Тут, э, Ничего. нет келочки а мне меня не будет. извините, я сегодня не буду снимать будешь, почему не будешь себе я сделаю келочку и топой. тебя нету, ну ладно ладно, все-таки придется жить в этой пещере фу, хорошо, что у меня есть уголь и не, и, не, и потом не спрашивайте откуда у меня факела зачем я потратил весь свой уголь Давай, заходи. С тебя скучно. Кстати, ребят, не обращайте, почему я так долго, получается, не говорил. Я просто забыл, что у меня камера включена. Поэтому я что-то долго не говорил. Ну, часто я вернулся, все. Прости, Кирилл, но я не зайду, все лагает. Там. Ну ладно, Кристин. Ты просто это удали лишние открытые приложения. Там лайк. Ты же все равно в лайке в это время сидеть не будешь. Да, да во время съемки. Да. Ну удали лайк из этого, из включенных приложений. Чтобы он тебя хотя бы память не занимал. Знаешь, я хочу Что? Чтобы снимать я хочу себе на канал снимать. Ну снимай а Как это у меня просто запись канала. О, Мабизен, у тебя будет водяной знак? Ну ладно. Так, в общем, ребят, я сейчас, наверное, еще сделаю факелов, потому что мне сейчас факела очень сильно нужны. Ну, ладно, я пока буду в шахте тут все добывать. Вернусь, когда добуду здесь прям все. Так что ждите. Итак, ребят, пока вас не было, я успел найти 7 железа. Получается 41 камень. Это не читается. И 17 угля. На самом деле больше, но я все бросала на факелы. И уже у меня почти сломалась одна каменная кирка. Кистики я не буду использовать. А пока что, ребяточки, сделаю себе железную кирочку. Кстати, потом еще сделаю себе камнетез, потому что я вот тут нашел немножко андезитика, потом опять же пойду и тоже возьму себе опять же андезит и сделаю полиованный. Так, вот палки. Я, кстати, там Костина уже. Но она не будет с нами записывать, она свой ролик там записывает. Кстати, тем временем у нас тут уже наступил день. На самом деле, мне кажется, он давно уже наступил, но неважно. Блин, я киркой только что землю копал. Ну, ладно, в таком случае курицу тоже киркой убью. Ладно, не смешно. Не считайте меня нобосисей после этого ролика, потому что это было случайно. Так, ладно, пока что переезжаем всю, переезжаем всю нашу еду. Ну, свинину, куятину и другую. Гравий. Гравий Мы трогать с вами не будем. Ну, в принципе, вот этот можно. Нет. Все, у меня есть кремень. Если, в принципе, найду еще железо, то, господи, я все ди, ну, собственно, вот, пока я не имею хоть чё-то у нас тут есть. Кристина там, как вы уже поняли с ней, о, надо не нужно придется пожертвовать нашим фактстулом ну вот нормально кстати точила я буду делать в будущем потому что сейчас у меня ресурсов недостаточно А сейчас, наверное, вот, поем немножко. Потому что, сказать честно, я очень голодный, а жрать сырое мне уже надоело. Кстати, у меня так-то есть профиль в этом? В Иксбоксе. У меня тут э, выполняется сейчас два задания. Время приключений и рабочие инструменты. Изготовьте по одному инструменту каждого типа. Посетите все биомы Нижнего мира. О, блестяшки. Отвлекайте пиглина с помощью золота. В яблочко, липкое положение, великое пчелое помещение и все такое. Кстати, переместите шелковым касанием дикий улистыми пчелами. Вы же знаете, как эта ачивка называется в, ну, в Java Майнкрафте. Полосатый груз. Если честно, очень интересно. Блин. Никогда не могу отсюда выйти. Это проблема. У меня это проблема. Блин, ты там будешь нажиматься? Слава богу, наконец-то! Чё там, М? день еще долго будет идти? Не надо было так Сейчас он, походу, быстро пойдет и все. Так, что там, жареная баранина? Поставим пока говядинку. В общем, я не знаю, честно, что нам делать, но я бы лично пошел. И накупал бы себе дерево, потому что у меня нету дерева, а дерево мне нужно. Как я буду вам делать, а для Точила же не нужно, не нужно дерево. Вот я идиота. Ну-ка, интересно, я сейчас могу сделать точило? Вот так, вот она. Да, слушайте, Могу. Ой, это ж камнетес, я, блин, говорю вам все проточила, а это камнетес. Так, это ладно. Он дезит. О, полированный он дезит. Прикольно. Теперь, ребята, как вы уже поняли, это вот такой вот. Привет, Кристина. Ладно. Вот такой вот красивенький блок. Постоянно видел ее в креативе, но никогда не видел выживаньки. Не один раз бывала. Ну ладно. Ты сейчас пришель живет? Нет, пока не живу, я тут временно. В общем, если что, надо уже отсюда съезжать. Кстати, Кристин, я нам уже сделал две железные кирки. Сейчас покажу. Ну если когда-то буду снимать, позвони. Просто я сегодня не могу. Ну она с нами снимала, конечно, сегодня чуть-чуть, но кое-что там случилось у нее. Она уже для себя ролик сняла. Ну вот как-то так. Кстати, ребят, я думаю, на этом мы уже можем заканчивать наш ролик, поэтому прощаемся с вами. Собственно, потому что я вот тут включил. что я включил, я не знаю. Короче, на этом мы с вами заканчиваем. Прощаемся с вами. Всем удачи, всем пока-пока. Следующий ролик выйдет, кстати, по-моему, по, по фрифайлу. И выйдет он завтра. Всем пока, кстати. Очень кстати, у меня уже пятый уровень опыта. Это уже вторая серия, у меня пятый уровень опыта. Маловато ладно, всем пока. Давай.